Киевские раскопки показали нам, что в интересующий наш период на старокиевском холме имеется поселение городского типа, которое мы условно называем городком Кыя. Но, как уже говорил я в прошлый раз, верхняя, теремная, кремлевская часть – это хазарская ставка. Там археология дает преимущество хазарских вещей. Там практически почти нет никаких славянских вещей. Ниже вещи мусульманского происхождения. И ощущение, что там находился военный лагерь, опоясанный внешним вторым кольцом укрепленных стен. Кстати, там обнаружены начатки планировки поселения, улицы своеобразные, спускающиеся со Старокиевского холма по его склонам к Днепру. И вокруг них группируются усадебные гнезда. Подолжен нижняя часть Старого Киева, буквально край, находящийся в долине, в долине реки Днепра. Подол вообще считается, что был застроен славянскими усадьбами только лишь в X веке. Точнее идентифицировать это время невозможно. Ну, предполагается, наверное, в первой половине X века, но это получается тоже точно времена Олега.